утром просыпается и говорит не нужно мне никуда выезжать я буду дома лежать вот это может быть интуицией. нужно ли ее развивать дело в том что у людей есть вот такое животного происхождения элементы этой интуиции Мантра, которая может развить или помочь, это мантра анимахом, анимахом. То есть, когда человек произносит такую мантру анимахом, анимахом на вдохе и на выдохе, он развивает свою интуицию. Но может ли интуиция помочь выиграть лотерею? Нет. Может ли интуиция помочь человеку не совершить какие-то ошибки? Нет. Это буквально как первородное ограничение для зайчика, который может интуитивно понять, что вот-вот его ожидает опасность. Когда у человека появляются вот такие чувства опасности, не нужно выезжать, не нужно поворачивать, не нужно покупать, то это работает как элемент предохранения, который помогает человеку жить более счастливо.